Всем привет! Я рада вас приветствовать на своем канале. Напоминаю вам, что вы находитесь на канале Елена Ермакова. И Елена Ермакова – это я. Итак, у нас сегодня прямой эфир. Сейчас я вам расскажу, что у нас будет. Значит, вначале, как всегда, у нас интересные новости. Новости мы выбираем только позитивные для вас и, и для нас точно так же. В новостях мы также расскажем о погоде. Чат у нас, друзья, работает, поэтому кто хочет присоединиться и активно участвовать, вас ждет в конце эфира подарок, как всегда. Значит, вначале у нас еще раз напомню новости. Далее мы поговорим э, о прекрасном городе страницами э, Ататюрка. Да? Э, Турция регион за регионом. У нас будет сегодня Стамбул. Далее мы с вами поговорим о прекрасном камне. Я вам хочу рассказать о прекрасном камне, который лечит заболевания крови. Называется еще кровавик. Это вот такой вот прекрасный камень. Называется гематит. Гематит. Вот, есть. Осталось немножко гематита. Вот он. Гематит. Я вам расскажу о гематите. То, что я узнала. Если кто что-то знает, присоединяйтесь. Также у нас будут анекдоты, веселые анекдоты, смешные и непошлые. И в конце нашего эфира у нас фитнес для ума. Викторина, география мира. Победителя. Победителя ждет подарок. Этот подарок уже заждался своего хозяина. Поэтому, друзья, еще раз напоминаю, кто забыл подписаться, подписывайтесь, ставьте лайки, присоединяйтесь к моему эфиру, активно участвуйте. Сейчас мы проверим наш чат. Привет всем. Чат наш работает. Присоединяйтесь. Присоединяйтесь, друзья. Я жду вашего активного участия и вам расскажу очень многое-многое-многое интересное. Поэтому я надеюсь, нам будет интересно в течение нашего эфира. Итак, начнем о том, что же произошло вчера и что произошло сегодня уже до 12.57. Южная Корея не исключила возобновление ряда ограничений из-за вспышки коронавируса. Пандемия. Количество смертей от COVID-19 в России превысило 4 тысячи человек и почти 380 тысяч больных. Парламент КНР проголосовал за закон о национальной безопасности Гонконга. Трамп после конфликта с Твиттер выдаст спецуказ по поводу социальных сетей. Конгресс США поддержал санкции против КНР из-за притеснений уйгуров. В Южной Корее... Наибольший прирост случаев коронавируса за почти два месяца. В Китае за сутки обнаружили два новых случая коронавирусных больных. В мире от коронавируса на сегодняшний день выздоровели почти 2,3 миллиона человек. Япония планирует покрывать до половины расходов туристов. В США количество жертв. Коронавируса превысило уже сто тысяч человек. В России перенесли саммиты БРИКС и ШОС из-за пандемии. В Испании начался десятидневный траур по умершим от коронавируса. И так как и все страны, Францию ожидает падение ВВП на 20% во втором квартале, это из-за тоже коронавируса. Правительство Польши настаивает на проведении президентских выборов в июне. Что касается Украины, украинские разработчики представили новые ИФА-тесты на COVID-19 третьего поколения. Под Кадмином митингуют аграрии. В полиции сообщили о ситуации. В столице мужчина набросился на жену с топором. Такие вот госкино с начала года выдало более 1,7 тысяч прокатных удостоверений на фильм. Это что касается МВД. Отчитывается запуске системы автоматической фиксации дорожного движения. Пустили уже систему автоматической фиксации дорожного движения. И погода на сегодня. В Днепропетровске прошел сильный ливень ночью. До обеда жарило солнце. И сейчас... Такой вот парниковый эффект. Пишите, какие новости у вас, друзья. Пишите, какая погода в вашем городе. Кто не присоединился еще, присоединяйтесь. Чат у нас работает, друзья. Принимайте активное участие. Такие вот новости на сегодня у нас, новости быстро. И сейчас я вам хочу рассказать, так как у нас с вами одна, есть такая рубрика, называется Турция регион за регионом. Сегодня мы откроем следующий новый регион, прекрасный регион, это Стамбул. Численность населения Стамбула составляет около 17 миллионов человек. И что интересно, что вот численность населения увеличивается на 5% каждый год. И через каждые 12 лет численность населения Стамбула увеличивается вдвое. Ежегодно в городе появляется до тысячи новых улиц. Здесь проживает каждый пятый житель Турции, вот именно в Стамбуле. И очень много посещает туристов Стамбул. Число с туристов, которые посещают гор, город в год, достигает 10 миллионов человек. В конце 19 века... В Стамбуле был проложен один из первых метрополитенов в Европе. В 2010 году город Стамбул получил статус культурной столицы Европы. Такой вот прекрасный город Стамбул. Сейчас я вам покажу некоторые достопримечательности Стамбула. Первое это... Святая София. Всегда, когда вы бываете, ее покажут. Экскурсовод вас обязательно приведет в святую Софию. И главное, что туда пускают всех туристов голубая мечеть. Голубая мечеть в Стамбуле. Вид на золотой рог с башни Галата. И потом башню саму покажу. Такой прекрасный вид. Вид на золотой рог с башни Галата. Сама башня Галата. Башня Галата. И Восфорский мост. Какой вот прекрасный город Стамбул есть в Турции. Расскажу вам одну из легенд Стамбула. Какие есть легенды Стамбула. Давным-давно предводитель колонистов по имени Визант из греческого полиса Мегары пошел к дельфийскому оракулу с вопросом, «Ну где же мне построить город?» И Оракул сказал ему построить город напротив страны слепых. Когда колонисты пришли на прекрасные холмы на берегу пролива, соединяющего два моря, и посмотрели на городок Халкидом на том берегу, они воскликнули, «Только слепые могли не заметить такого прекрасного места и построить свой дом, Напротив. Ну, так вот, согласно легенде, легенде, и появился город Византий, который основали греческие колонисты. А история Стамбула начинается до Рождества Христова. Датой основания принято считать 660-е годы до нашей эры когда было положено начало городку, тогда еще греческой колонии. С 324 года, с приходом нового римского императора Константина, при котором городок Византий превратился в масштабную стройку, город тогда начал играть ведущую роль в жизни Древнего Рима. В результате в 330 году город уже переименован был в Константинополь и он стал столицей Римской империи. После распада Римской империи в 476 году Константинополь остается столицей, но теперь уже Византийской империи, просуществовавшей без малого тысячу лет вплоть до захвата Константинополя турками-османами в 1453 году. С того момента Город перестает быть центром восточного христианства и превращается в столицу могущественной мусульманской страны – Османской империи. В 1923 году Стамбул теряет, теряет свой столичный статус. Главным городом Турции становится Анкара, но продолжает играть огромное значение в развитии страны и до сегодняшнего дня. Древнегреческая колония Византий, императорский Константинополь, османская столица Стамбул и легендарный Царьград в летописях древней Руси все это один и тот самый город, когда-то названный Новым Римом. Он и сегодня, сохраняя свои былые традиции. уверенно смотрит в будущее и развивается высочайшими темпами. Прекрасный, великолепный Стамбул, настоящий бриллиант из сокровищницы, из сокровищницы султанов, грани которого сияют так ярко, что многие неускошенные путешественники до сих пор считают город неизменной столицей Турции, а попав в него, только укрепляют в этом свое мнение. Стамбул – это один из немногих в мире городов, расположенных одновременно на двух континентах – в Европе и Азии. Он раскинулся на величественных холмах по обоим берегам пролива Босфор. Красивейшая бухта Золотого Рога, одного из символов города, врезается в европейскую часть Стамбула. Следы целых исторических эпох, великих побед – и живых легенд встречаются в этом городе повсеместно. Очарование пышной природы, сутолока восточных базаров, великолепное творение исламских архитекторов. Здесь такое большое великолепие исторических памятников, что для детального ознакомления здесь потребуется не один месяц этого города. Босфорский мост еще раз покажу, то, о чем я вам только что, с чем я вас только что, только что ознакомила. Такие вот прекрасные городок и очень замечательные базары. В Стамбуле есть прекрасная пешеходная улица, которая называется Истекляль. Здесь ездят до сих пор вот такие вот трамвайчики, которые остались вот исторические прекрасные это трамвайчики. Это пешеходная улица. Прекрасные и большие восточные в восточном стиле базары, капалы черши восточные базары. Показала вам котика, потому что там каждый считает своим долгом накормить бездомного кота, либо накормить бездомную собаку. Им отдают самые вкусняшки, самые вкусные продукты. И коты, как реклама, сидят возле каждого заведения Ну, что еще можно сказать о Стамбуле? Со времен античности, через средние века и до наших дней, Стамбул считается одним из мировых центров торговли. Понятно, что невозможно попасть в Стамбул и пройти мимо его роскошных рынков. Восточные базары с их магической атмосферой, очень далекой от привычного нашего купи-продай всегда имеют фирменный вкус, стиль и особенно довольно особо захватывающий кураж. В Стамбуле находится один из самых крупных крытых рынков в мире Гранд Базар – это Капалы-Чарши. На его территории 58 улиц, на которых расположены более 400 тысяч магазинов. Ежегодно в Капалы-Чарши посещает свыше полумиллиона посетителей и туристов. И хоть один раз в жизни нужно, конечно, стать одним из них, для того, чтобы увидеть, увидеть вот эту роскошь этих базаров. Ну, так как я вам показала кошку, тему кошек в Стамбуле обойти невозможно. Они повсюду, довольны жизнью, ласковые, красивые. Общественность обеспечивает их сухим кормом. Владельцы ресторанов выдают пищу в приличном виде, на тарелочках. Туристы и даже местные все угощают чем только могут. Коты сидят почти у всех заведений и работают рекламой для туристов. Даже есть без довольно-таки вот немаленькие по размеру, Бездомные собачки и псы, они здесь явно довольны жизнью. И каждый имеет регистрационный чип в ухе, ну и вполне благополучный вид, потому что их любят. Если спросить каждого коренного стамбульца, что точнее всего передает дух его города, он не задумываясь ответит, это пешеходная Улица и истекляль. Истекляль – это значит независимость. Этой пешеходной улицей, как и сто лет назад, гордо дефилирует старый трамвайчик, заботливо сохранённый горожанами. Жизнь на улице кипит круглосуточно, и даже ранним утром она не бывает пустынна. Дома на истекляль представляют собой необычное сочетание османской, республиканской и византийской архитектуры, самым наглядным образом представляя различные этапы развития города. Исторически сложилось, что большая часть русских и украинцев, приезжающих из Украины и России в Турцию, после СССР, после революции, жили именно на этой улице. Вот такой прекрасный город Стамбул. Рынки, рынки их не прекрасные. И, как мы знаем, как без этого... Вот восток – дело тонкое, поэтому здесь сочетаются культуры Азии и Европы. Такой вот город Стамбул. Друзья, чат у нас работает, поэтому я все-таки вас приглашаю. Кто хочет принять активное участие, присоединяйтесь, пожалуйста, к моему эфиру. Так, я вам сейчас напишу, что чат у нас работает. Присоединяйтесь. Кто хочет рассказать о своем городе, расскажите, пожалуйста. Хочется еще поговорить о чем... Где же взять энергию? Поскольку у нас новости, поэтому, может быть, вы знаете, где взять энергию? Где взять энергию? Где взять энергию? Хочу вам рассказать то, что не говорят, о чем не говорят наши врачи. И хочется выдвинуть такой вот такую тезис, да, «давайте жить долго». Ну, мы знаем, что если мы много работаем, мало отдыхаем, реже бываем на свежем воздухе, то, что нам рекомендует любимый наш доктор Коборовский, мало видим солнца, если мы мало двигаемся, поэтому и энергетический потенциал нашего организма довольно снижается. Если мы не двигаемся, больше кушаем, поэтому мы и чувствуем упадок сил. Портится настроение, возникает апатия, рассеивается внимание, ухудшается память, слабеет наш иммунитет. Что же нам для этого делать? Что же нам пишут вот наши замечательные... Замечательные наши журналы. Прежде всего нам рекомендуют добавьте, пожалуйста, витамины. Без витаминов невозможен энергетический обмен. Слабость, вялость, сонливость, забывчивость, потеря интереса к работе и ко всему, что увлекало раньше, это следствие упадка сил, вызванного нехваткой витаминов. Витамины для бодрости – и растительные стимуляторы для умственной и активности помогут получить свежеотжатые соки: сельдереевый, апельсиновый, фруктовый. Но лучше их, конечно, разбавлять водой. Обязательно надо обратить внимание на зеленый чай. Кофеина в нем не меньше, чем в кофе но действует он гораздо мягче и обеспечивает более долгий заряд бодрости. Ни в коем случае нельзя пропускать завтрак. Отказываетесь от утреннего приема пищи – это очень зря. Как раз утром организм и мозг нуждаются в углеводистой пище, чтобы поднять уровень глюкозы, который падает после ночного сна. При низком сахаре, Нервные клетки функционируют на малых оборотах. Откуда же тогда им взяться вот этой бодрости и высокой работоспособности и нашему хорошему настроению? Тогда совет. Ужин можете отдать врагу, но завтрак не уступайте никому. Съешьте с утра кашу из ценного зерна с фруктами, блинчики со сметаной, омлет с помидорами или овощной Салат и вареное яйцо, например. Никогда нельзя переедать. Голод, говорят, не четко. а причина гипокликемии. Это падение уровня сахара в крови, который сопровождается резкой слабостью. Какой же нам дают цвет? Переполненный желудок стимулирует окончание называемого блуждающего нерва, который расслабляет гладкие мышцы. Причем не только желудка и кишечника, чтобы в них поместилось побольше еды, но и сосудов. А это ведет к падению артериального давления. Чем оно ниже, тем более обессиленны мы себя чувствуем. Отсюда и поговорка. После сытного обеда, по закону Архимеда, полагается поспать. Потому что если мы сытно покушали, естественно, хочется спать. Да, просто ни в коем случае нельзя переедать. Конечно, нам еще врачи рекомендуют разбудить щитовидку. Это хорошие врачи нам говорят. Как можно разбудить щитовидку? Разбудить капризную щитовидную железу помогут богатые йодом морепродукты, морская капуста, а также зеленый чай с лимоном, медом, боярышником и черноплотной рябиной. Все очень просто. И, конечно же, обязательно надо ходить на прогулку. Надо выходить, гулять каждый день, стараться, если не получается, но все равно минимум. Полчаса надо выходить на прогулку. Потому что даже короткая вот проминат может остаться в тонусе, даже нормализует давление, снизит риск сердечно-сосудистых заболеваний, уменьшит уровень стресса и точно так же поможет укрепить иммунитет. Поэтому все-таки давайте жить долго, друзья, и давайте все-таки будем Думать о себе. Вот есть еще такие прекрасные говорят, ароматы счастья. Что же такое ароматы счастья? Вот э, специалисты по ароматерапии уверены, что запахи жасмина, розы, лаванды, ванилини, ванилин устраняют тревогу и улучшают настроение. Они заряжают бодростью и энергией нас. Э, вот если мы возьмем метальем каплю, любого эфирного масла на носовой платок и захватить с собой, например, в офис или туда, где вы работаете. Или несколько, вот если мы возьмем, можно даже еще взять, воспользоваться, если дома, аромалампой, да, или специальным арома камлем, который есть из глины. В этот медальончик капнуть несколько капель эфирного масла и положить на стол, возле которого вы за которым вы работаете. Вот так вот можно повысить, можно повысить свой тонус. И еще повысить тонус, конечно, могут, могут и повышают. Это энергетические ванны с цедрой лимона, апельсина, мандарина и грейпфрукта. Либо с лимонником. Лимоник это экстракт, экстракт либо эфирным маслом. Обязательно надо заниматься спортом. Если это зима, катайтесь на лыжах, осваивайте коньки, плавайте в бассейне. Это очень прекрасно. Регулярные физические нагрузки в пассивном режиме снимают усталость и повышают работоспособность. Мышцы производят значительную часть нашего внутреннего электричества. А еще во время приятной физической нагрузки в кровь выбрасывает большое количество эрдофинов, эндорфинов. Это гормоны счастья и хорошего настроения. То, из-за чего у нас настроение наше пропадает, если мы мало двигаемся. И, конечно же, обязательно, обязательно надо бороться с стрессом. Если вы чувствуете, что начинаете закипать, найдите в центре подбородка антистрессовую точку. Вот здесь помассируйте ее по часовой стрелке 1-2 минуты. Справиться с нервным напряжением поможет и такое упражнение еще. Делайте 5 обычных вдохов-выдохов, стараясь полностью расслабиться. Затем медленный вдох и такой же медленный выдох. И еще прекрасный метод, который я с детства знаю, это если вы чувствуете, что вы заводитесь, а себя надо каким-то образом успокоить, начинайте декларировать стихи. Или же можно петь песню. Видите, что вас заводит этот человек, и вы никак от него не можете отцепиться, значит, надо просто мувыкать себе песенку, либо просто рассказывать стих. Например, Самолет летит, мотор работает, там Лека сидит, картох лопает. Вот. Самолет летит, мотор работает, там Лека сидит, картох лопает. Такой вот ритм он успокаивает. И куда же деться? Конечно, не надо забывать о травах. Золотой корень радиола розовая издавна применяется для избавления от усталости и при тревоге для повышения работоспособности и выносливости. Женьшень эффективен не только при усталости, но и при неврозах. Он нормализует работу сердечно-сосудистой системы и тонизирует организм, избавляя от вялости, апатии, эмоциональной неустойчивости, повышенной утомляемости и даже головной боли. Моралий корень Левзея Сафлоровидная рекомендуется при повышенной утомляемости, раздражительности, бессоннице, плохом настроении или же плохом аппетите, головной боли, сосудистых нарушениях. Элеутерокок Элитер... при астенических состояниях, которые сопровождаются мнительностью и ипохондрией. Сбодриться и повысить тонус, увеличить работоспособность и укрепить иммунитет помогут также мята, мелиса, китайский лимонник, эхиноцея, шалфей, гинга, куркума, цикорий, шиповник, калина, облепиха, крапива, ромашка, ежевика, земляника. Дозировка подбирается индивидуально после консультации с терапевтом или физиотерапевтом. Такой чай, как я вам показывала, это прекрасный чай. Туда входит и мята, и мелиса, и э, входит и малина, и смородина, листик. И туда же я бросаю и клубнику, либо э, землянику. Вот как раз то, о чем только что рассказала. Ну и такой вот вопрос, да, иногда чувство усталости, бывает такое чувство усталости, как вроде бы уходят силы. И мы спрашиваем, куда же уходят наши силы? Ну, конечно, свой организм слушать надо всегда, надо проверять гемоглобин. Бывает такая, как железодефицитная анемия. Железодефицитная анемия – Встречается у э, молодых мам, у беременных, которые отдают свои силы своему малышу, э, у тех, у кого плохо работают почки. То есть у людей, страдающих хроническим, хронической почечной недостаточностью. И еще у тех людей, которые очень мало едят, то есть которые постоянно сидят на диетах, Диеты – это очень плохая вещь, никогда не надо с ними связываться. Для того, чтобы не допустить железодефицитную анемию, надо включать в рацион продукты с железом. Это овощи с темно-зелеными листьями, капусту, кали, бобовые, орехи, говядину, печень, гранат. Но если вы выпиваете 3-4 чашки крепкого чая или кофе в день, это затрудняет усвоение элемента из-за содержащихся в них тонинах. Еще вот такое есть как опное сна, это состояние, при котором мышцы в области шеи не могут удержать открытыми дыхательные пути из-за чего горловое время сна сужается и дыхание неоднократно останавливается. Это приводит к снижению уровня кислорода в крови и к постоянному прерыванию сна, что может вызывать чувство усталости. Симптомы опноя это храп, головная боль после пробуждения, перепады настроения, заложенность носа, сильная усталость. Основная причина вот такого заболевания – это избыточный вес. Ну, понятно, да, что избыточный вес – это очень всегда. Друзья, у нас чат работает. Еще раз напоминаю, присоединяйтесь. Только что я вам рассказала, где взять энергию. У нас прошел сейчас такой... Прекрасный дождик, не сейчас, а ночью прошел замечательный дождь. Сейчас жара стоит на улице. Поэтому я вам и рассказала о чаях. Следующая наша рубрика – это анекдоты. Кто меня смотрит, кто ко мне присоединился, пишите свои анекдоты, друзья. Я вам расскажу свои. Начинаем. Итак, начинаем. Анекдоты. Слушай, Серега. Слушай, Серега, а мне сестра говорит, что меня могут посадить за долги по кредитам. Да никто тебя не посадит. Хоть ты меня обнадежил. Да просто убью да и все. У меня нет врагов, поэтому мой ужин хомячит муж. Я забыла сказать вам, друзья, спасибо большое тем. Кто присылает, вы мне пишите, присылаете анекдоты э, в личку. Большое вам спасибо. Пишите либо сюда, э, этом, либо присылайте. Я замечательно. Я, конечно, прочитаю э, в эфире ваши ваши прекрасные, вот-вот-вот сейчас, анекдот про бриллианты и наследство, и алмаз. Это прислал мне Иван. Большое спасибо, Иван. Я вам написала. Я прошу вас, да, присоединяйтесь, конечно, в эфире. Ну, если нет времени, ну, конечно, не настаиваю. Но я прочитаю очень прекрасный анекдот. Я его, конечно, прочитаю в эфире. Называется «Анекдот про бриллианты, наследство и алмаз». Хаим получил наследство большой алмаз. Пошел Хаим к ювелиру. Тот внимательно осмотрел алмаз. Это уникальный камень. Он стоит бешеных денег. Я не возьмусь его обрабатывать. А вдруг ошибусь? Нет, не возьмусь я его делать. Даже не уговаривайте меня. Пошел Хаим к другому мастеру. Тот тоже испугался. Тогда Хаим пошел к старику Кацману. Тот посмотрел на алмаз и крикнул мальчишке под мастерью. «Моня! Сынок! Сделай-ка вот этот камушек!» Хаим забеспокоился. «Послушайте!» Как вы можете доверять этому мальчишке? Вы разве не знаете, что это за алмаз? Его отказались обрабатывать самые опытные ювелиры. Ша, ша, любезный, вы знаете, что у вас за алмаз и сколько он стоит? Я тоже знаю, что у вас за алмаз и сколько он стоит. А Моня не знает. И он таки его сделает. Замечательный, прекрасный анекдот. Спасибо, еще раз спасибо большое, Иван Ткаченко. Спасибо большое вам за анекдот. Прекрасный. Еще мне Вика прислала, жемела. Вика прислала тоже замечательную такую вот шуточку. Друзья, пишите анекдоты, пишите, кто видит. Но сейчас я пока вот... Назови хотя бы три причины, почему так срочно надо лететь к морю. Почему тебе так срочно надо лететь к морю? Ну, потому что море волнуется. Это раз. Море волнуется раз. Чат у нас работает, друзья. Пишите. Пишите в чат. А мы продолжаем дальше. Мужик сидит в баре грустный. И пьет. Другой мужик посаживается к нему. Чего грустишь, приятель? Да, с тещей проблемы, вздыхает первый. Не переживай ты так. У меня тоже проблемы с тещей. Что, тоже забеременела? Еду сегодня утром. В метро. Далка неимоверная. Тут на новой станции вагон заходит мужик и с неподдельной радостью кричит. Как же я по вам всем соскучился. Это после коронавируса. Вот что значит долгий отпуск. В одну компанию, где работают одни лишь женщины, пришел мужик с чемоданом. Открыл его. А там разные такие всякие вибраторы. И говорит, девчонки, покупайте, всегда пригодится товар. К нему подходит миниатюрная такая девушка и краснее говорит, а мне вот тот серебристенький. Девушка, извините. Но термос не продается. Жигули это лучше пить, а не ездить. О, глянь, серый идет, классно выглядит. Я ему свистну. Да не ты че? Так же несовременно. Я ему твитну. Абрам показывает соседу свой новый дом. Здесь столовая. Одновременно за стол могут сесть не прибеди Господи, двадцать человек. Если... «Бескрайняя степь очень быстро закончилась лесом, значит, это была лужайка в парке, и вы ползете по ней пьяный». <ролкнула> в ходе спиритического сеанса Остап Бендер подтвердил, что повышение пенсионного возраста является 401 первым сравнительно честным способом отъема денег у граждан. Мудрость это когда вино в тебе есть, а желания звонить бывшему нет. Соберите десять зайчиков и получите веслом от деда мозая. Скажите, доктор, а когда меня выпишут? Так ведь еще вчера приходила ваша жена с нотариусом и паспортисткой из Жека. Так что все, батенька, не волнуйтесь. Выписали вас. Курьез на программе СМАК. Плохо прожаренная утка успела переварить яблоки. Расходы на охрану, кортеж, бензин. И доставку Медведева на открытие детского садика в Краснодаре в полтора раза превысили стоимость самого детского сада. Что бы наши родители делали, чтобы убить скуку для того, как изобрели интернет? Я просил всех 26 своих сестер и братьев. Из них тоже никто не знает. А если мы не подпишем мирный договор с Японией, они нас поработят? Послали звери черепаху за сигаретами. Она приползла через неделю обратно и спрашивает. А брать с фильтром или без фильтра? Выходя из себя, не хлопайте сильно дверью. Можно получить сотрясение мозга. Шотландские виски рекомендуется пить в чистом виде, не запивая и не заедая ничем, дабы полной мере насладиться нежным Ароматом сивухи. У меня зарплата такая маленькая, что приходится покупать только самое-самое необходимое. На закусь уже не хватает. Сегодня нашел у себя в носу седой волос. Старость подкралась незаметно. Щелка умеет легаться только в бок, Кобылка только назад. Определите, на кого больше похожа ваша женщина и подходите с безопасной стороны. А -а -а -а -а. В день крещения Руси священники купаются в фонтанах. Спрашивают, в каком храме служил? И разбивают кадила об голову. На рынке. А это что такое китайский фон... фонарик? А чье производство Китай? Фуфло. <свят> Иду с другом по улице у открытого люка с напряженным лицом стоит рабочий и держит кабель, уходящий вовнутрь. Спокойно проходя мимо, мой приятель неожиданно орет. Подсекай! Рабочий вовсю дергает кабель. Из люка, из люка доносится отборный ма. Мы как побежали. Доктор, как мне это вылечить? Сейчас загуглю. А может я сам? Вот давайте не будем самолечением заниматься. Ты обещал жениться на мне этим летом. Давай будем честны, разве это ли? Могу посоветовать оригинальный рецепт самого маленького блюда в мире. Фаршированные окорочка. А почему самого маленького? Ну как, берете маленького ручка и выковыриваете, а потом фаршируете его око? Друзья, напоминаю еще раз вам, чат у нас работает. Друзья, присоединяйтесь, принимайте активно принимайте активно участие. Далее у нас с вами будет еще гемотив. Я вам расскажу о прекрасном камне гематите. У меня есть еще пару анекдотов. Хорошо бы ставить кошелек на зарядку. Утром встаешь, проверяешь. Ага, полный. Отлично. Снимаешь зарядки, кладешь в карман и идешь довольный. В камере. Как в тюрьму попал? За взятку. Что за времена? Даже в тюрьму через взятки. На рынке. А вы можете взвесить, пожалуйста, вот этот пакет. Ровно кило 800. А что там? Три килограмма мяса, что я купил у вас 10 минут назад. <реклама> Сторож поймал мальчишку, сидевшего на чужой яблоне. Негодник! Я тебе покажу, как яблоки воровать. Покажите, дяденька, а то меня же третий раз ловят. Ресторан, как у мамы. У нас вкусно и дешево, но мы заставляем доедать. Молодой фермер призванный на воинскую службу, в письме домой написал это армейская жизнь – сплошное удовольствие. Можно валяться в постели аж до шести утра». По результатам социологического исследования самым популярным печатным изданием среди населения являются деньги. Чтобы похудеть, надо следить за своим питанием. Вот я, например, кушаю все только вареное. В основном сгущенку. Если по пятницам не употреблять спиртного, а по субботам вставать пораньше, то остается куча времени для осмысления того, зачем такая жизнь. А -а -а -а. На уроке фильтры мальчик Петя, прыгая через козла, попал в больницу, потому что козел не вовремя поднял голову. А -а -а. Пятачок. «А я знаю, что с тобой будет». «Винни, гороскоп, что ли, прочитал?» «Нет, кулинарную книгу». Этим летом решил заняться недвижимостью. «Буду лежать и не двигаться». Если мужчина перестает каждый день бриться, говорить комплименты, менять носки, извиняться, дарить цветы, все, успокойся. Он твой. Утро. Жена мужу. Как насчет супружеского долга? Посмотри на будильник. Это не будет супружеское долго, это будет супружеское быстро. Я как-то слышал легенду про парня, который догадался, на что обиделась девушка. То есть вы просто решили угнать самолет? Да, я так решил. А к психологу не думали сходить? Ну, поначалу думал. И что? Решил, что самолет угнать прикольнее. Никогда не говори, я ошибся. Лучше скажи, надо же, как интересно получилось. Если бы всеми государствами управляли женщины, то в мире совсем не было бы войн. Было бы просто много стран, которые друг с другом не разговаривают. С анекдотами у меня все, друзья. Теперь я хочу. Может быть, вы мне кто-то напишите? Еще раз. Так. Еще раз вам хочу сказать, что чат, друзья, у нас работает. Я жду ваших анекдотов. Кто присоединился к моему эфиру, пишите, рассказывайте. А сейчас хочу вам рассказать о прекрасном камне, который называется гематит. Гематит – это... Вот такой вот камень. Это оксид железа. Сейчас я именно вам покажу гематит, сам камень. Это изделие, изделие, изделие. Вот. Вот это у нас так, гематит. И вот это у нас издель. Ой. Гематит, камень. Гематит. Камень гематит. Это минерал, а именно оксид железа. Камень гематит известен тем, что Сейчас еще покажу с кровавым. кровавым да? Камень гематит известен тем, что наши предки приписывали ему очень множество таинственных и магических свойств. По своему составу минерал является окисью железа с примесями марганца, титана и алюминия. Кристаллы гематита могут иметь темно-зеленый, вишнево-красный, Черный или бурый оттенок? Другие э, названия или же синонимы гематита: это ангидрофирит, аляскинский алмаз, железная почка, железная роза, называют еще железная слютка, железная сметана. Вот такой вот гематит, он на ощупь, на ощупь жирный, жирный на ощупь. У него есть такой железный блеск, железный блеск, грубо-пластинчатые массы гематита есть, тонкая, грубо. Железный глазок, железный красный блеск и еще зеркальная руда, кровавик, кровавый камень, еще называют черный алмаз. Вот сколько, сколько у него есть наименований в этого гематита. Название минерала гематит происходит от греческого гематитус или же подобной крови. Из-за ярко-красного цвета гематита, который, когда растолочь его в порошок, будет ярко-красный цвет этого этого камня а сейчас хочу показать вам гематит уже в обработке гематит Рассказать некоторые я хочу вам интересные факты. Вот благодаря своей способности окрашивать воду в темно-красный цвет, гематит в народе и прозвали кровавиком. Этот минерал известен человеческую с древних времен. Именно гематитом первобытные люди рисовали знаменитые наскальные изображения. Он довольно недорогой. этот Камень и его, наверное, многие видели на наших рынках. В храмах Древнего Египта жрецы обязательно надевали украшения с гематитом, чтобы заслужить благосклонность богини Исиды. А североамериканские индейцы наносили кровавиком боевой раскрас на свое тело. Ну Минерал гематит, сам минерал, сам минерал гематит образует тол толсто и тонко табличатые кристаллы и вот такие вот землистые массы, пленочные дендриты. Мелкозернистые скопления минерала гематит, это красный железняк, тонко чесушучая и жирный на ощупь гематит это железная сметана тонко и грубо пластинчатые массы гематита это железный блеск вот железный блеск это железный блеск Натуральный гематит очень широко применяется в различных областях деятельности человека. Так как я вам рассказала, вот это гематит. Я вам сейчас покажу его и о нем и расскажу. Вот, вот это наш. Натуральный гематит довольно широко применяется в различных областях деятельности человека. Он является важным источником железа. Гематитовый порошок является основным компонентом краски цвета красная охра. Кроме того, благодаря привлекательному внешнему виду плотный гематит кровавик применяется в ювелирной промышленности. Для изготовления украшений из гематита он чаще всего обрабатывается кабушоном. Ну это такие в ювелирном называется э, оборудование. Лучше всего, лучше, при изготовлении украшений из гематита ювелиры работают со сплошными массами минерала. Э, минерал имеет довольно высокую хрупкостью и непрозрачность, и чаще всего его хранят э, в форме кабушеном. Вот, вот, вот эти они, да, которые затем используют в качестве вставок в бусы, браслеты, персни, ну и разные другие самоцветы. Лучше всего подходит для знаков, таких как рак, весы и скорпион. Но все-таки еще астрологи говорят, что его можно носить всем знаком, но очень-очень осторожно. Стихия этого камня — это Земля, планеты — это Марс, энергия, невосприимчивая янь. Какими же лечебными свойствами обладает этот камень? Камень гематит обладает следующими лечебными свойствами. Он излечивает амию и хронические воспалительные процессы. Ускоряет регенерацию поврежденных тканей. Покажу вам изделие из гематита. Все, наверное, прекрасно знаете такое изделие. Вот. Также гематит нормализует химический состав крови и повышает местный иммунитет. Нормализует кровяное давление и устраняет аритмию. Ну и камню, конечно, приписывают очень много рядом свойств. В средние века этот минерал считался камнем чернокнижников и проводником душ умерших. В зависимости от формы амулета и ожиданий его владельца, магнитный гематит способен подавлять волю окружающих, обеспечивая защиту и поддержку своему хозяину. Защищает от взгляда глаза, порчи и злого колдовства, наделяя человека даром ясновидения. Гематит для мужчин способен улучшать внимание, память и укреплять силу воли и привлекательность своего владельца. Гематит для женщин способствует налаживанию дружеских и любовных отношений. В качестве талисмана минерал подходит философам, студентам, бизнесменам и руководителям. Благодаря своей уникальности – Гематит подходит для ношения абсолютно всем знаком зодиака. Но лучше всего, как я вам сказала, лучше всего, конечно, это скорпионы, весы, знаки Ирак. Скорпион, весы, Ирак. Друзья, если кто знает что о гематите, встречались с ним, можете мне написать. Чат у нас работает. Я вам хочу прочитать прекрасный... Да, хотела показать вам камень гематит. Гематит. Я почему-то не знала, что... И, по-моему, я все выбросила, но вот один камешек остался. Я не знала, что это за камень. Вот это гематит у нас остался такой. Да. это гематит. На ощупь такой приятный, приятный камень на ощупь. Гематит – это камень непростой. Этот камень может быть к вам благосклонен, а может быть и очень для вас опасен, поэтому надо его знать. На нужен он или не нужен? Хочу вам прочитать стихотворение ирины Яснопольской. Суровый блеск, стальной и жесткий взгляд, и капли крови на кинжале уносят нас. Слова печали, то гематит, который может погубить. Иль карму рода возродить. Уж если перстень с гематитом надеваешь, и никому добра ты не желаешь, ты знай врагов твоих постигнет кара, всей мир покинут и уйдут они. Враги не смогут возвратиться мной, и гематит убрал с твоей дороги, но карма тех врагов что землю покидали, к тебе вернется вновь и погрузит тебя и рот печали. Суровый камень, жесткий взгляд, хозяина оберегая, на пальце перстень, чернотой блестящей отливает, и капли крови, пролитой в себе, он сохраняет. С пути хозяина врага свергает, но карму тех врагов обратно возвращает. Гематит возвращает карму ушедших в мир иной, тому, кого защищает. Дает понять гематит, что есть добро и зло, и каждому познать, добро и зло дано. Твой выбор пред тобой, добру или зло внимая. Познать ты должен, кто ты есть, кому ты служишь, аду или раю. Добро и зло лежат пред тобой. Хозяин ты добра или зла, а выбор твой? Подумай, персень надевает. Не стоит ли кольцо в сторонку отложить и знать, что у тебя для мести средства есть? Не стоит ли ту месть через годы долгие с собой пронесть? А гематит ты должен, обязан возлюбить, ласкать его и взглядом нежить и полюбить и камня ауру в себя впитать, и гематиту должное воздать. Как воин, он суров в бою. Далее я постараюсь объяснить вам суть вот этого уникального камня. Этот черный камень с остальным блеском и пробегающим по нему кровавыми... Сейчас я камень покажу... Угу. красными полосчатыми вкраплениями, ассоциирующимися с каплями крови, за что и получил название кровавик. Его не надо путать с сильнейшим и могущественным камнем джеспилитом, дарующий мощь, в силу своему хозяину. Гематит обладает необычными чувствами. Он выравнивает бип биополевые структуры человека при соблюдении определенных при соблюдении определенных правил обращения с камнем очень хороши и принесут пользу четки из гематита вот это вот кусочек из четок четки просто его вращать в руках да вот. Если вы пользуетесь четками по нескольку раз в день или хотя бы ежедневно передавая им накал своих эмоций, то они становятся вашим неизменным и э, незаменимым помощником при осуществлении какого-либо деяния. Лучше всего, конечно, позитивного. Если же вот есть еще булавки, броши со вставками из гематита, металл, золото или серебро очень хорошо дружит с гематитом. Женщинам э, надо остерегаться, использовать колье, бусы или кулоны различной формы из гематита при свете дня, так как в этом случае гематит может лишить э, вас привлекательности и силы. Но если те же самые изделия из гематита украсят вас в ночные часы, то темнота ночи, соединившись с уникальными свойствами ауры гематита, сделает вас очень привлекательной и в то же время благотворно повлияет на ваше женское очарование, подарит легкость в общении и прилив энергии. Ну вот такое вот рассказывает о гематите. Мужчинам ношение гематита рекомендуется в перстне или зажиме для галстука. Ни в коем случае нельзя носить на шее изделия из гематита, иначе могут пострадать мужские достоинства. Ну и э, женщинам в дневное время лучше не одевать, одевать только в настоящее время. Ношение перстня из гематита может привести к непредсказующим удручающим последствиям. Прежде чем, Поэтому прежде чем надевать перстень, подумайте, готовы ли вы к этому. Вот такой вот камень гематит. И еще стих. Люблю я этот камень гематит. Всегда он правду говорит. Жесток и справедлив в бою. И воплощает жизнь. Месть или мечту твою. Твое желание воплотит, Изменит круто жизнь твою. Теперь покоя ты не жди, Хотя враги исчезли с твоего пути. Но мы должны тебя предостеречь. Ты должен сохранить свое достоинство и честь. В твоих руках зажат разящий меч. Но если духом ты упал, То наказание тебя ждет и в жизнь другую уведет, Не повтори ошибки вновь, коль хочешь жить, храни ты месть. Не месть ты, а любовь. Люблю я камень гематит, но берегись, он говорит, вещает словом, ранит он. Тебе защиту я дарю, и жизнь твою я сохраню. Но если ты в миру солгал, или просто духом ты упал, то я тебя не принимаю, и я тебя не понимаю, как можно у меня просить, что не могу я подарить? И я забвенью предаю тебя, твой род, твою семью. Подумай, надо ли тебе за помощью идти ко мне? Люблю я камень гематит. Всегда он правду говорит. Это Ярина Яснопольская написала такой прекрасный стих о гематите. Она сказала, что она любит камень гематит. А я вам рассказала, какой он бывает. Друзья, чат у нас работает, поэтому присоединяйтесь. И сейчас наш фитнес для ума. Внимание, фитнес для ума. Сегодня, сегодня наша викторина «География мира и подарок для победившего». Итак, начинаем. Подарок вас ждет, друзья. Первое. Назовите «Самый большой океан на Земле». «Самый большой океан на Земле». Я жду вашего ответа. Я вам даю время, друзья. Друзья. Самый большой океан на Земле – это Тихий океан. Как называется извилистая дорога в горах? Извилистая дорога в горах называется серпантин. Следующий вопрос. Кто такие каннибалы? Очень простой вопрос. Кто такие каннибалы? Люди людоеды. Следующий вопрос. Как называется значительная возвышенность, поднимающаяся над окружающей местностью? Как называется? Называется гора. В какой стране женщины носят сари? Это Индия. Что есть у ботинка и у горы, и у волны? Подошва. Она бывает северная и южная. Северная и Южная. «О какой стране эмигрантов написано? Дай мне усталых, бедных, сбившихся в кучу, с мечтой о свободном дыхании людей». Это Дания. Канц Кристиана Андерсон написал. Как называется наша геологическая эпоха? Называется «Наша геологическая эпоха». Еще раз, друзья. О какой стране? Вот здесь я неправильно... США. Это о США. Как называется наша геологическая эпоха. Называется четвертичный период. И последний вопрос. Как называют участок в пустыне, поросший густыми зарослями? Участок в пустыне, хороший густыми зарослями, называют... называют азис. Итак, завершилась наша зарядка для ума, завершилась, завершился наш фитнес, завершился наш на сегодня эфир. Спасибо большое всем, кто мне пишет, звонит. Друзья, мне очень приятно, что вы все-таки участвуете, если не в моем эфире, но... Звоните мне, говорите, рассказывайте о своих новостях. Рассказывайте новые интересные, присылайте мне интересные анекдоты. Не забывайте меня, заходите на мою страничку. Кто не успел подписаться, подписывайтесь. Ставьте, друзья, лайки. Кто не успел поучаствовать в нашей передаче, пишите нам сообщения пишите э, в комментариях э, все-таки все-таки этот браслет ждет дальше своего хозяина прекрасный браслет принимайте участие и я буду заканчивать свой эфир мне было приятно провести вам рассказать то что я узнала за предыдущий день то что я прочитала прочитать ваши анекдоты которые вы мне прислали и вот на этой ноте замечательной я и заканчиваю свой эфир. Желаю вам, друзья, счастья, здоровья, хорошего рабочего дня. Берегите себя и своих близких. Подписывайтесь, конечно же, на мой канал. Участвуйте в моих эфирах. Пишите комментарии, ставьте лайки. Всего хорошего. До новых встреч.